Всем привет! С вами, как всегда, Максим Муромцев. Мы завершили очередной объект. Это город Тюмень, Федюнинского, 30, корпус 1, микрорайон Ожогина. Краткий видеообзор квартиры до и после ремонта. Поехали! Сейчас мы находимся в коридоре. Площадь данного участка, учитывая вот этот аппендикс и 13,4 квадратных метра. Довольно-таки вместительный большой коридор. Сейчас мы находимся в том же коридоре, только э, обзор с другого угла. Здесь, э, как я сказал уже, места достаточно. И достаточно для того, чтобы в этом углу можно было расположить какой-то большой гардеробный шкаф. При входе в данную квартиру у нашего клиента расположился здесь мягкий уголок с выкатушками, э, сушкой для обуви и с вешалками быстрого доступа. Сейчас мы находимся в коридоре здесь у нас в этом участке раньше не было ни вот этой стены да у нас здесь был вот такой вот а, прямоугольный участок мы выстроили стену а, получается из газоблока в этом участке а, сделали ее на скос чтобы она перед входной группой как бы не упиралась нам прямо визуально в лоб здесь у нас клиент захотел себе вот такую дверь дверь он заказывал у, у других подрядчиков получается да это а, Дверь, складная такая гармошка из четырех частей э, ламинированного ДСП и сверху на нее приклеено зеркало. Тут э, подрядчики почему-то не поставили ручки, то есть здесь будут такие две ручки, на которые эти створки вытягиваются и складываются. Но мы придумали, как вам продемонстрировать этот момент. Катюха, открывает, это моя жена. И двери в гардеробную мечты открываются. Да, то есть, как бы, я думаю, каждая девочка хотела бы такую иметь гардеробную, а может быть, еще побольше. Вот, здесь у нас, то есть, смотрите, суть дверей вот такая, очень простая. На мебельных шарнирах специальных, да, она вот таким вот образом раскрывается. Единственное, что мне не понравилось в этой двери, это вот этот порог. Высотой 10 сантиметров, он необходим для того, чтобы э, ролики... Вот этой двери получается сам механизм туда встраивать. Я в него несколько раз запнулся, пока заезжал на этот объект. Вот здесь также эти подрядчики выполнили вот такие стеллажики небольшие, шкафы на выкатушках, вот и сверху полка хранения такое место под какие-то большие вещи. Стратегически важно нам была вот эта стена, то есть построить именно эту стену для гардеробной. В которую мы разместили щит со всей электрикой, то есть со всей квартиры сюда приходит электрика, и отсюда уже силовой кабель уходит в подъезд. И дополнительно поставили щит с трансформаторами. То есть для чего нам трансформаторы данные нужны? У нас по всей, почти по всей квартире, за исключением гостиной комнаты, светодиодное линейное освещение. Мы не стали заморачивать клиента, чтобы в случае значит, замены Трансформатор, если какой-то выйдет из строя, то есть если не будет в каком-то помещении э, гореть свет, да, то придется сдергивать натяжной потолок. Чтобы этого не делать, мы сюда притащили со всех помещений всю э, разводку значит, да, на освещение и поставили на каждое э, помещение отдельный трансформатор. Каждый трансформатор у нас э, видно, то есть работает, не работает. Тут у него стоят светодиодные лампочки, которые показывают, работает, не работает освещение значит и тут же с этого трансформаторного щита очень можно сделать быстро легкую замену то есть пару саморезов открутить взять такой же блок поставить его заново сюда и прикрутить на клеммы вот это из удобств которые мы сделали на данном объекте также у нас здесь в щите стоит получается реле напряжения которое компенсирует все скачки вот. Значит, снизу здесь под щитом с электрикой у нас установлено пару розеток. Для чего это сделано? Для того, чтобы можно было сюда повесить Wi-Fi да, и раздавать по всем помещениям. Снизу у нас щит слаботочки подведен. То есть туда заходит у нас интернет витая пара и распределяется по всем комнатам. И также заходит коэксиальный кабель на антенну, если вдруг кому-то он еще нужен. Вот это у нас трансформаторный щит. Как вы можете сделать, заметить, все сделано аккуратно. Все четко, то есть вот этот участок, здесь был обычный электрический щит вот такого же плана. Вот, и я его полностью вырезал. Сейчас мы находимся на кухне. Площадь данной кухни 14,2 квадратных метра. Сейчас мы находимся на кухне, кухня у нас совмещенная с залом через небольшой проем, который у нас есть между гостиной и кухней. Значит смотрите, что технически важного сделали мы для этого помещения. Собрали под кухонный гарнитур конструкцию из гипсокартона. Для чего мы это сделали? Для того, чтобы вот там вот сверху планочка в 5 сантиметров, она четенько подошла к нашей конструкции и никаких щелей между кухонным гарнитуром и самой получается конструкцией потолком не было. Плюс ко всему, мы конструкцию сделали таким образом, чтобы у нас потолочный плинтус, кто его называет, карниз, да, четко переходил сразу же в гипсокартонную конструкцию. То есть у нас нет никаких дополнительных ступеней, как бы это могло быть. Это на самом деле детали, это четкий расчет. Сделать это не так, что прям просто. Не у каждого мастера это на самом деле тем и получится. Вот. Значит, наш клиент заказал кухню. На заказ фартук мы... Договорились, что мы сделаем самостоятельно, в плане того, что мы заказали у других подрядчиков фартук. Здесь у него стекло, просто это локобель, Получается фартук, который, израильское стекло, оно идет белого цвета, то есть оно не зеленит. На фартуке поставили розетки, ну и, соответственно, дополнительное освещение над рабочей зоной. Выбор у него был в пользу вот такого данного освещения. Также не забыли сделать небольшую отбортовку в зоне входной группы в данное помещение, да, чтобы у нас наличники стали полноценные. Так как здесь у нас стоит кухонный гарнитур, то выключатель мы расположили с этой стороны. Освещение у нас в этом помещении светодиодное, встроенное в натяжной потолок на профиле Flex. Площадь данной комнаты 19,7 квадратных метра. Из коридора мы попадаем в гостиную комнату. Здесь у нашего клиента будет располагаться телевизор, с этой стороны у него будет стоять диван. Здесь от застройщиков в данной планировке квартиры вот сделана вот такая квадратная арка, с помощью которой мы можем попасть в кухонную зону. Гостиная комната – это единственное помещение, в котором на потолке у нас собран гипсокартон. По периметру данного помещения со светодиодными спотами, по центру черный глянцевый натяжной потолок. В точности так, как захотел наш клиент. На этой стене у нас гипсовый кирпич – это самый бюджетный вариант, который идет под покраску значит площадь данного помещения 14 три квадратных метра сейчас мы находимся в спальной комнате здесь у нас уже у клиента стала частично мебель значит по электрике как обычно в зоне прикроватных тумбочек пару розеток дополнительное освещение в виде бра плюс ко всему проходные переключатели на центральное освещение то есть при входе Человек включает освещение, да, на кровати лежа выключает центральное освещение. Как я уже сказал, центральное освещение здесь на объекте выполнено полностью на профиле Flex. То есть это тот профиль, который позволяет монтировать светодиодную ленту да, с рассеивателем вровень с натяжным потолком. То есть ничего с потолка у нас, никакой профиль не торчит. Тема очень классная. Но тут надо быть внимательнее с расчетом вот этого именно освещения, если вы используете его как центральное. Площадь от данной с 16,5 квадратных метров. Сейчас мы находимся в детской комнате. Вид с данного помещения у нас во двор. Что хочу сказать по этому помещению. Здесь у нас сделана покраска стен, фисташковый цвет, клиент выбрал. На полу, как и по всей площади квартиры, у нас уложена кварцвиниловая плитка. Полностью заменена вся электрика. По всей квартире у нас натяжные потолки. Напольный плинтус по всей квартире мы ставили дюрополимер то есть не обычный там пластиковый плинтус да а более современный а, выкрас нижнего и верхнего плинтуса мы сделали в цвет стен для чего мы это сделали а, когда у нас потолки невысокие до да, плинтусами если они особенно широкие верхняя ими можно сделать а, определенный туннель дабы увеличить визуально высоту помещений размер значит ванной комнаты у нас 4. И 5 квадратных метра. Но в реальности у нас с этой стороны идут вентиляционные шахты от соседей снизу. Сейчас мы находимся в основном в санузле, совмещенной с ванной комнатой. С этой стороны, как вы помните, здесь у нас тоже были вентиляционные шахты с предыдущих этажей. Мы их закрыли за фальшстену. Выложили все плитки, встроили туда инсталляцию, сделали гигиенический душ и сантехническую ревизию спрятали здесь. В зоне ванны у нас стоит такой сборный комплект. Излив у нас идет гроя, сам смеситель у нас идет равак. А тропический душ у нас идет Якоб Делафон. Ванна у нас excellent. Материалы на данный объект куплены недешевые. То есть на сантехнику, которую вы здесь можете увидеть, потрачено порядка. 200-250 тысяч рублей. А что это именно такое? Это два гигиенических душа Клуди, потом пару раковин якобы Лофон, получается система полностью вот этот сбор излива тропического душа, душа и смесителя, сама ванна, две инсталляции ТЦ, чаши унитаза у нас здесь стоят, идеал-стандарт и ванна Excelon. Ну, также вот эта стеклянная. Шторка, то есть э, на текущий момент времени у нас сегодня 2018 год, это август месяц, вот ориентировочная стоимость данного комплекта это порядка 200-250 тысяч рублей, ну чтобы э, вы не удивлялись, ремонты на самом деле выходят э, в среднем 90 квадратов может выйти и в полтора миллиона рублей, может выйти в 2 миллиона рублей, а меньше на текущий момент времени сложно, если честно, подобрать хорошие качественные материалы шторка кому интересно чтобы понимать сколько это стоит постараюсь вам показать вот ну и вся вот эта система как это выглядит вблизи удовольствие на самом деле не дешевая но я свое мнение скажу оно того стоит плиточка здесь тоже не дешевая вообще на самом деле проект очень получился интересный сейчас мы находимся в зоне унитаза здесь у нас стоит как я сказал уже инсталляция подвесной унитаз и вся вот эта сантехническая ревизия сделана у нас вот за такой дверкой 60 на 80 то что у нас стоит в этой сантехнической нише, я отдельно вставлю вам кусочек из другого видео когда мы были здесь на этапе черновых работ ситуация следующая видно пол нет вот, покажи пол. Значит, смотрите, у нас от застройщика металлопласт шел в полу, получается, и уходил вот в тот участок. Вот, но так как у нас вся разводка планировалась вот в этом участке, да, мы вскрыли пол, получается, металлопласт повернули сюда, нарастили его вот в этом участке, вот, и зашли уже сюда, получается, выше над инсталляцией сверху. У нас здесь будет ревизия находиться. Вот, что у нас здесь есть? Значит, отсекающие краны, сразу скажу, счетчики и грязевики, фильтра грубой очистки, да, они у нас стоят непосредственно в подъезде, то есть управляющая компания может сама смотреть за показаниями. Ну и плюс ко всему там, по-моему, телеметрия стоит. Вот, у нас здесь, значит, отсекающий кран, а потом у нас стоит электромеханический кран, система аквасторож, потом у нас стоит регулятор давления, мы отстроили его уже, соответственно, так как нам необходимо, фильтра получается тонкой очистки самопромывные тоже слив сделан сразу в канализацию весь, чтобы клиент мог спокойно делать промывку плюс сделано получается между горячей и холодной еще вот один такой дополнительный кран для чего он сделан чтобы мы могли допустим горячей водой промывать холодный кран так ну, будет гораздо лучше и эффективнее вот, значит что еще у нас тут такого есть ну как вы можете заметить тут все собрано а, на резьбовых соединениях то есть вот этот участок по времени ну, мастер сказал что вот эти вот два участка это примерно день вот чтобы это все вымерить, чтобы это все подогнать вот а, плюс ко всему значит что у нас здесь у нас стоит проточный водонагреватель а, вся система получается она зафиксирована на кронштейнах, то есть она стоит очень жестко вот это как бы не просто э, как-то так, да, не тяп-ляп, а действительно все зафиксировано. Инсталляха у нас стоит ТЦшка. Что у нас здесь еще такого есть? У нас есть инсталляция под гигиенический душ. Э, хотел бы обратить тоже внимание. То есть у нас здесь идут э, стояки, получается, воздуховоды э, с нижних этажей, да, которые уходят уже дальше на крышу. Чтобы нам это дело обойти, мастер непосредственно, который здесь работает на объекте, да, он сделал вот такую инсталляцию. То есть, смотрите, как это все, насколько это все жестко зафиксировано. Он э, направляющие брал и уже по месту все это дело сваркой работал, сваркой все варил. То есть, это не просто айда, как это тоже затрата времени идет, вот, чтобы было просто понимание, как бы ну, суть подхода вообще сделана инсталляция. Э, зашумирована полностью канализационная труба. Вот, она здесь 110-я идет, шкой зашумили ее. Вот, дальше у нас здесь будет стоять единая столешница, под которой будет стоять у нас стиральная машинка, на нее сделаны выводы, да, под стиралку, под, получается, забор воды и слив воды. Соответственно, здесь у нас будет стоять раковина, на столешнице под нее тоже коммуникации выведены. В этом углу, покажи с другого ракурса. В этом углу у нас будет стоять э, ванная, вот, ванна будет такая с тропическим душем, то есть лейка у нас будет э, выходить просто из стены, да, никакой здесь трубы, ни шланга, ничего не будет, и сделана тоже инсталляция. Сейчас мы находимся в санузле, площадь данного санузла у нас, по документам, скорее всего, будет 2,55. Сейчас мы находимся в гостевом санузле. Как вы можете заметить, перед началом работ на этой стене у нас находились вентиляционные шахты, как с санузла, так и непосредственно с кухней. То есть за этой стеной у нас находится кухня. Мы построили стену из гипсокартона, которую обложили плиткой. То есть у нас здесь фальш-стена из гипсокартона. Здесь у нас установлена инсталляция. На вот этой еще фальш-стене мы установили гигиенический душ. Это у нас фирмы Клуди. Здесь, значит, над инсталляцией у нас расположилась ревизия. На самом деле, вот на этой плитке очень выигрышно, не видно швов, где здесь сама ревизия находится. Ревизия, как вы можете заметить, выполнена очень аккуратно. То есть вот даже здесь участок, где есть гипсокартон, выкрасили в белый, чтобы когда открывалось, все выглядело вот такой вот красивой рамочкой. Там у нас все соединения сделаны в самой сантехнической нише. Я вас могу уверить, там тоже чисто никакой грязи нету, в общем, круть. В ревизии у нас получилось такое вот окно 60 на 60. Мы здесь поставили отсекающие краны, аквасторож, регулятор давления, 100 микроники, фильтры. И сделали такую вот небольшую хитрость, чтобы 100 микроники вот эти самопромывные промывать. То есть обратным давлением воды. Вот, люк у нас выполнен вот в таком исполнении, выглядит довольно-таки симпатично и эстетично. Унитаз здесь получается подвесной, сама чаша унитаза здесь идеал-стандарт, инсталляции стоят ТЦ. Здесь у нас, значит, расположена раковина, раковина Якоб Делофон и смеситель ИДИС. Также у нас здесь заложен в основании пола теплый пол, терморегулятор с этой стороны. Вот, немножко передвигали дверной проем, чтобы выиграть место для вот этой раковины. В целом, мне данный санузел очень нравится. Выбор плитки и как все получилось, огонь. Всем спасибо за просмотр. Ну а если вам понравился данный видеоролик, ставьте палец кверху, пишите свои комментарии. Я на них всегда отвечаю. До новых встреч, пока!